Привет дорогие друзья! По многотысячному опыту своих учеников я знаю, что всем хочется, чтобы деньги были всегда и чтобы денег было побольше. Сколько бы вы ни зарабатывали, денег их катастрофически не хватает. Они появляются мелкими порциями от случая к случаю. Но куда-то сами деваются, пропадают, уходят, как будто вода сквозь пальцы. Я никак не пойму, в чем секрет. Бабло, если есть, то его сразу нет. Диагноз напрашивается сам собой. Кто-то перекрыл ваш денежный поток. Раньше деньги приходили, а сейчас нет. Или никогда не приходили в нужных количествах. Почему, спросите вы, за что меня так? Как открыть денежный поток? Итак, меня зовут Игорь Мерлин. Я более 20 лет занимаюсь решением подобных задач. Также помогаю людям открывать денежные потоки, избавляться от деструктивных сущностей, которые часто являются причиной денежных неудач. Также я помогаю подключиться к денежным эгрегорам и отключиться от эгрегоров бедности и нищеты. Именно с этой целью я специально для вас провожу бесплатный трехдневный интенсив, который называется «Привлечение денежных потоков». Переходите по ссылке под этим видео, регистрируйтесь и до встречи на вебинаре.